Леша, мы с тобой хотели поговорить про э, дистант и текущую ситуацию с одной стороны и перспективы, и стратегию с другой стороны. Да. Это два разных э, две, город, две да. разных части мализонского балета. Да, да, меня зовут Михаил Просекин. Как бы я из Иркутска, кандидат в физмат-наук, делаю много чего в образовании научном и инженерном по стране. А Леша потом... Нет, Маткует Привет. Всем да. Маткульт Привет. Да. Да. да, ну мы как бы на наш канал задеваем поэтому представлять надо Мишу. Да. Вот. Но Миша действительно в Иркутске один из наиболее существенных людей в области образования, не побоюсь этого слова. Ну и по стране на самом деле много чего делал, да? Ты же занимался инваториумом, правда? Делает. И делаешь. И делаешь. Да. Да. Ты... Я живу в Иркутске, а делаю в стране. Ну, да, то есть, вот. Так что прошу любить и жаловать. Вот, Миша Просекин. И мы находимся где? Мы находимся в Иркутске, в научной библиотеке Иркутского университета, где у нас лаборатория совместно с университетом, где мы показываем на практике, что такое образование, что студент должен попасть в реальную работу, и без этого дипломом давать не надо. Вот. И Олимпиада НТИ тоже, скажи, после олимпи... того, чтобы да, и, и Олимпиада НТИ, как бы, я думаю, что мы сейчас положим ссылочки, чтобы не тратить время. Конечно, конечно. Вот. Да. Потому что я записал недавно отдельный курс про то, что такое Олимпиада НТИ. Но он больше был для тех, кто как бы ее организует. И мы, видимо, запишем еще отдельный курс для тех, кто в ней участвует. Но Олимпиада НТИ – это большая штука. Это первая командная инженерная олимпиада в стране, которая случилась 5 лет назад. В этом будет, году будет шестой. И вот пять лет назад было четыре профиля. И сто участников. И мы были одним из этих четырех профилей. как бы, И сейчас мы делаем два профиля. И в этом году было примерно сто тысяч регистраций как бы, на первый тур. Вот, сто тысяч. Да. Представьте разницу за пять лет. Как бы. Вот так. да. Ну и так как у нас больше ста тысяч подписчиков, то может еще несколько тысяч регистраций. Еще несколько тысяч да. регистраций в следующем 100. году будет. Да. Вот. Э, ну а собственно на самом деле сейчас Миша меня... Э, — Попытается. — Да, попытается. Дело в том, что я в, образователь... да, в образовательной чтобы, чтобы политике... — Да. — Чтобы ты очень, очень, четко, очень четко формулировал. — Да, в образовательной политике я не силен, Миша сильнее. Но так как у меня есть определенные наблюдения из, в том числе, московской практики и практики, когда я езжу с лекциями по городам, у меня выработались определенные тезисы о том, что происходит и что надо делать. И Миша сейчас меня будет допрашивать. Давай. Вот значит, допрос будет построен по следующей схеме. Сначала только локальная ситуация. Вот мы не обсуждаем, что будет через 5 лет, через 10 лет. Мы обсуждаем ситуацию там, ближайшего полугода года да, и последнего полугода. И вот твое понимание, что да. такое... Дистант, мы говорим, напоминаю, в первую очередь, про школьное образование сейчас. Да. Вот. Откуда он, что он, на что он влияет, а на что он не влияет? Да. Значит, прежде всего, дистант – это такая форма образования, когда дети сидят дома и, руководимые их родителями, выполняют задания, которые дают их учителя. Выполняют не дети, а родители, естественно, Ну, очевидно, да, всем. Вот, то есть это когда учителя в школе учат родителей э, в школьной программе. Может быть даже полезно для некоторых э, родителей напомнить. Особенно но... если они не ходят на работу, и у них есть да, три если... два ребенка. Да, если действительно есть, так сказать, для каждого ребенка комната, и есть гувернант для каждого ребенка, который готов вспомнить школьную программу, и есть еще физкультурный врач дома, который говорит, ну-ка вы выпрями спину, так, и, и кроме того, ты работаешь на приборе неправильном, нужен другой прибор, гораздо более дорогой и э, с хорошим экраном. То есть это как бы требует огромного количества вложений, доступно все это, естественно. Но, там, в целом даже я правильно Москве меньше, от, чем в принципе, 0%. если Москву снести, построить заново, примерно в 4 раза больше, значит, то тогда дистанционное образование ухудрить можно. Нет, тоже неправильно. А как? Да, дело в том, что... А если не чуть вечером мы уже все равно не Да, все равно нельзя внедрять. То есть, собственно, наши власти сейчас, они признают все, что я сейчас сказал, и говорят, вот первый дистант, который у нас был опыт весенний, он очень плохой, да. Но он нам позволит вырасти над собой. И следующий опыт будет хороший. Мы каждому ребенку дадим за 50 тысяч отличную систему в руки. Потратим на это несколько триллионов рублей бюджета. Вот, главное, самое главное, это не платить учителям. Вот самое главное, да, что, что нужно нашей власти, да, не платить учителям. И это будет еще один отличный повод, так как каждому ребенку нужно за 50 тысяч это купить, то у нас нет денег на зарплату учителям. Вот, то есть десант это, значит, ну, такое государственное преступление, которое совершается под предлогом эпидемии коронавируса. Второй вопрос, насколько ограничения посещения школы оправданы и неоправданы и как это влияет в целом вопрос, на эпидемическую обстановку? Да. Есть такое мнение, что э, несмотря на с точки зрения математического моделирования. Да, да, с точки зрения абсолютно математического моделя, математических моделей да, лучше всех. Вот, вот с точки вот, зрения, с точки людей, зрения скажем, теории социального графа. Да. Да, да, да, да, да, да. Значит, ответ будет такой. Э, первое, локальный карантин в тех школах. Где учителя начинают болеть, и это хорошо заметно. Например, там 30, 40, 50 учителей в школе. И уже заболело 8, 9, 10 учителей, да? Это идеальный момент с точки зрения математики для объявления карантина в этой школе на две недели. Лучше не обманывать себя каким-то онлайн образованием, просто тихо идти на карантин, как делали всегда. Потому что иначе будет иллюзия, что школьники учатся. Ну, делай, а, ты делай, ты делай. а на самом деле, да, на самом деле никто, реально никто не учится. В большинстве школ уроки не проходят. А проходят потому они? Что нет, просто потому что зачем их вести, можно включить прибор и читаться, что урок проведен. Нет, и, нет, нет, болеет, если, да? если у тебя как бы а, нет, нет, 10 болеет, 10 болеет это, ну, это ладно, нет, но остальные 40 там что-то ведут, но как они ведут? Если мы, опять же, давай вынесем за скобки, там 1% лучше школ. Угу. В них все происходит, там, обучение происходит, а, обучающая функция есть в дистанте. В 99% школ обучающих функций дистанта не от просто от слова совсем. Дети не знают ничего по истечению этого срока. И просто как, ну там, олёт там, привет, да, ты где? Да я у Машки, тут мы пьем кофе и на уроке географии присутствуем. Да, понятно. Кофе это в лучшем случае. Понятно. Вот. Это то, есть это, то, что в кубе... Нет, нет, это старый, это стар. А, ну, да. Ну, на самом деле, это такая типичная сцена старшего класса, да. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, что дистанцию мы просто, ну, как бы, спокойно выносим. Его реально нет. Вопрос, нужен ли карантин. Да, вопрос про карантин. Да. да, значит, если в школе идет эпидемия коронавируса прямо в данный момент, то обслуживается эта ситуация так же, как эпидемия серьезного гриппа. То есть выносятся все на две недели на карантин. Ровно так было в 239 декабре, когда мой хороший товарищ, знакомый, директор значит, Максим Яковлевич Протусевич, ну, как бы увидел эту ситуацию и единолично принял решение о том, что школа уходит на карантин на две недели, совершенно нормально. Филипповская школа уходила, ну... В общем-то, на самом деле, очень многие школы Москвы. в Москве очень серьезная эта эпидемия, то есть никаких сомнений нет, и в Иркутске она серьезная. И, конечно, требуются такие меры локальные. Вот. Что касается вот этого глобального принудительного дистанта всем сразу и надолго, то он приводит к огромному количеству негативных последствий. Ну, Во-первых, социальное взаимодействие школьников друг с другом, ну, это просто убивается под нуждом совсем да, понятно. и порождает огромное количество ну, психологических проблем наверное тебе лучше ты же у тебя есть психологическое образование да? Если я у меня, помню. Э, а... П -п почти так но как бы тут можно сослаться на еще более компетентных людей например на диму шаминкова который как бы сейчас возглавляет НОЦ в первом меди угу. значит, и он как бы довольно мощно там обосновывает Задолго до коронавируса. Да, задолго задолго да до коронавируса. Как бы, а, а, о том, что <coughs> э, дефицит э, общения является как э, предметом, э, ну как основанием говорить про задержку в развитии, если мы говорим про детей, угу. так и основанием к смертности, если мы говорим про пожилых людей. Вот даже так. Да. да, к сожалению, еще в Москве очень много суицидов, в том числе детских, в том числе в лучших школах. И все это как бы выглядит совершенно ужасно. И... Плюсы от э, того, что карантинят на очень долго по сравнению с хорошо продуманными карантинами там, где надо. Э, плюсы, ну там плюсы минимальные, то есть эпидемия э, ну, ты развивается в метро. метро, да, если есть метро, метро любовь вот это просто упражнение для моих э, замечательных, так сказать, слушателей, э, оценить количество контактов, да, в день, которое происходит в метро, и количество контактов, которое происходит. Ну, в любом другом месте. Даже в том числе и в старшей школе, или там младшей. То есть, если взять всю школу целиком, то получится уже немножко там, ну, да, будет разница в порядок, но не в два порядка. А, но если ты убираешь, вот, если младшие ходят, а старшие не ходят, это выглядит совершеннейшим идеалом. С... С... Да, еще потому порядок. что они же все равно младшие это приносят. Ну, большинство все-таки людей не один да, ребенок. Еще, еще вот, то есть это как, ну, и потом даже у кого один, все равно контакты есть и другие. Это да, это, грубо говоря, на ход эпидемии в целом глобальный ход. Это оказывает очень незначительное влияние. И, соответственно, минусы очевидным образом очень-очень сильно перевешивают плюсы. Поэтому, суммируя ответ, карантины короткие, без иллюзии, что образование идет. Просто нормальные каникулы лишние да, на две недели в тех школах, где идет в данный момент взрыв эпидемии. Правильная, оправданная вещь. Карантины всеобщие, без оглядки, без тестирования, без чего бы то ни было. Это государственное преступление, на которое наш мэр Собянин пошел уже очень много раз. Точно. Ваш. Вот. Наш. Ну, сейчас мы сейчас тобой. Ну да. ваш. Да, сейчас мы в Иркутске, да. Э, вообще, на самом деле, как-то определенный оптимизм стоит в том, что кроме Москвы, Такого идиотизма почти нигде, как я понимаю, стремится? Да, но не достигает. То есть, еще раз, это не 10 дня, что ковида, ковид есть, ковид опасен, но на ход эпидемии эти карантины не влияют. Ковид это то, с чем мы должны привыкнуть жить. А кроме того, может быть, еще и вакцина поможет? Мы пока не знаем, но это очень хочу. Давай важно. перейдем ко второму вопросу. Да. Значит, вот смотри, как бы из этого всего как бы следует две простых вещи. У -у -у. Значит, первое, что мы не знаем, будут там, ближайшие 10 лет, например, там еще какие-то волны эпидемии или нет. Ну, то есть там, вот, там история медицины в следующему: что изобретение антибиотиков почти убило пневмококель. Но породила супер которые называются типичными пневмониями сейчас. А, да. Ну, мы же как бы довольно тонкий нарост плесени как бы, на микробной поверхности планеты. Как бы, если брать, так сказать, биологический вид и не социальный. И мы находимся с ним довольно сильно в довольно сильном и когда мы приходим, понравится. А он, я уверен, что он может, как лучше меня сказать, как бы. венец творения это лишь нарост плесени. Тонкие нарост плесени на поверхности в микробном море. Да. То есть если мы прозрелейшие, как бы они по у нас не то чтобы превосходят. Это даже ну, как, сравнивать нечего. Как бы, к, Значит, соответственно, важнейший вопрос здесь то, что мы не знаем, будут следующие волны других инфекций, этих инфекций, таких, всяких. То есть, Это происходит в первую очередь в выработке новой социальной нормы. Вот мне кажется, главный вопрос. Да, это, правильно. Это, это правильно. Новая, социальная новая социальная норма. норма. Э, новый способ реагирования. Если мы говорим про новую социальную норму, то вот что является принципиальным? Ну для тебя, например, да. Да, как бы, в той новой социальной норме, которая сказывается прямо сейчас, да. и почти наверняка там, ну наш там, активный возраст, как бы с высокой вероятностью, она может покрыть полностью То, в ближайшие там 10-20 лет. Ну, да, так, я понял. Вот, а, потому что вот она сказывается вот сейчас, она сейчас сложится там, в течение года-полутора. Ну да. Вот а, и а, как в этой социальной норме нужно реагировать, условно говоря, на вопрос раз, mm -hmm. и что в образовании точно должно быть там очным, что можно, да, немножко, да, да, да. вот, вот эти да. вопросы. Про социальные нормы. Да, значит, про социальные нормы. Во-первых, мой главный тезис такой, не бойтесь. И Эта эпидемия действительно серьезнее, чем все, что было, может быть, последние 10 лет или 15. Но это всего лишь еще одна эпидемия. Это серьезнее, чем гонконгский грипп Ну, возможно, да. Я здесь не Ну, то он имел примерно такие же последствия. Ну, то есть я к тому, что... Медицинский, медицинский, это Ну, как бы нормально для... Мне кажется, нормально для населения Земли время от времени, ну, как-то проходить какие-то локальной стадии естественного отбора. Ну, просто действительно это нормально. И... С биологической точки зрения, с точки зрения биологической равновесие, это неизбежно? Мне тоже кажется, что это совершенно неизбежно. И в этом плане вопрос просто, мы готовы ли мы полностью поломать свой образ жизни и запереться в норах, как премудрые пескари с Щедрина, из-за этого вируса, который там в одном проценте смертен. Но вот мой ответ, нет, не готовы. Я лично просто не готов совершенно на это. И... Поэтому нормой, наверное, будет то, что ну, вернутся вот эти школьные карантины локальные по две недели. Они же на самом деле раньше их было больше, да? Какое-то время их было гораздо меньше, там, и то ли всего прививок, то ли всего чего-то. Я помню школу, в школьное время, то и дело у нас, отпускают все, весь класс на карантине. Кстати, еще не обязательно все школы, бывает все класс выходит, классиного дебаев класс выходит. То есть мне кажется, что в этом плане нужно смотреть не вперед. А назад, то есть мы уже знаем опыт общения с такими эпидемиями. Вот. И никакой существенной переписи способа жить, в частности, идеи, что мы должны запереться домой, которая нам сейчас внушается всеми рупорами средств массовой информации планета Земля. Да, тут уже даже на одну Россию не сошли совершенно категорически мной отвергается, и приглашаю ее отвергать и всех моих значит, слушателей. На канале, что не отменяет того, что если у вас лично есть серьезные болезни, да, то, наверное, вам поберечься надо. То есть это переходит, такой, как бы, это, не, это не должно быть принудительно ни в коем случае. Каждый человек должен решить для себя, боится ли он коронавируса. И никаких э, претензий не будет к тем, кто боится и сядет дома. Ну, я никаких. прошу прощения, но, как бы, допустим, человек, у которого там порог сердца, вряд ли бегает в марафонскую дистанцию. Ну, наверное, не бегает. Ну, я имею в виду, что как бы наверное же... у меня нет паротоксемии. Я, не, я, я, я про другое, ну мне хорошо там серьезные заболевания. Ну да, да, да. Да, правильно. То есть, как бы есть просто некий здравый смысл. Да, может быть, надо эту маску надеть с эсператором, да, есть Некий здравый смысл, который говорит, что, ну, в принципе, да, как бы еще один фактор возмущения, но, в принципе, смертность там от сердечно-сосудистых заболеваний в этом Нет, она всегда была. Одной из основных причин смертности, И в этом смысле она и осталась причин смертности, как до сих пор. То есть просто надо понять, Надо понять, кому из вас он может угрожать, и соответственно принимать осознанное решение. Хорошо. Значит, третий вопрос, который, как бы, мне кажется, очень важен. То есть специальной норму, ты ответил. Да, я ответил, но есть еще одновременно, понимаешь, одновременно: у нас есть проблема, которая совпала по времени с коронавирусом. Проблема вымывания из школ учителей. Ну, в смысле, она просто она дошла до критической дошла точки, точки, а не совпало. Потому что да, процесс, да. который идет 20 лет, нельзя назвать. Ты прав. Э, ты э, прав э, ну, да. как бы, она, как бы вот в этот момент. Э, э, в этот когда момент, дефицит личного состава достигает 30%, часть уходит пусть формирования в тул с фронта. Понимаете? Да, но знаешь, чем я хочу сказать: вот когда весной был дистант, побежали уже очень многие. Э, то есть она сильно ускорилась. Во время битвы под Москвой частей на переформирование в тыл отводилось больше, да. чем во время позиционного стояния. Да. Ну, как, и, соответственно, понятно. соответственно, получается что? Что процесс ускорился, и перед нашими начальниками встала реальная угроза, что через несколько лет в школах не будет в массовом порядке хватать учителей. Везде. Нет, это не правда, что абсолютно сочетание ну, через несколько лет не будет, есть. как бы, оно да. может быть я смысленным для Москвы с супер суперзарплатами, как бы, Но я в понял, принципе да. то, что ты говоришь, что бесконечный есть. оптимизм. Все понял. Все. То понял. есть это как бы, ну, очень странная конструкция. Потому, через что, несколько лет? Потому что произошел бесконечно простой. Да. Нет. Вот сейчас. Вот ты вот ты, ты очень оптимистичен, когда говоришь фразу несколько лет. Это, это, это так нельзя, понимаешь? люди сейчас заблуждение путишь. Я понял. Я понял. Потому что очень простая ситуация. Май месяц. Да. Спрос на репетиторов по английскому, математике, информатике, э, ну, для соответствующих людей, как, вот, допустим, все этичники, у которых есть дети там, возраста от 10 до 16 лет, э, на следующий день, после того, как они первый раз послушали, как идут занятия в зуме с учителями в школе, значит, создают на рынке репетиторов э, примерно пятикратный избыточный спрос на следующий день. Понимаешь? В смысле, не, не когда-то. Потому что внезапно они увидели, что то, что было для них черным ящиком, как бы перестало быть черным ящиком. Они такие смотрят, они же как люди, как привыкли сами по себя решать. Они такие, подожди, если он будет учиться так, а я учился по-другому, то он же работать не сможет. А если он не сможет работать, так, стоп! И дальше все понятно. В этом смысле в мае месяце ты получил как бы такого размера спрос на репетиторов математики, английского, русского языка, литературу, то все, все обязательно ЕГЭ. И программирование, ну, как бы, которого не было никогда в современной российской истории. Понятно. Вот И в этом смысле это не проблема, которая будет чистой. Это проблема, которая в полгода по уже есть. Ну вот, и они значит, готовят нам ответ, про который я как раз, наверное, знаю чуть больше. Видел, а Хотя, может, и ты знаешь. Ответ стоит в экспериментальном внедрении просто всецело онлайн технологии в нескольких регионах. Кажется, последний даже указ уже просто детально. Ну нет, он, он, он делаться, они да? еще не детально прописывают, но это уже как бы на стадии общественного обсуждения, законопроекта, IT-пе оснащения. Да, а, да, то есть уже не спрашивается, нужно ли это делать. Обсуждается, как? Обсуждается что как? Типичный, типичный Обсуждается ход да, как? дискуссии, перепрыгнуть через важный момент и начать обсуждать какую-то мелочь. То есть да? важно не да. что да. будет делать, да. а какое а здание да. мы выдержим. Правильно. Go, go, go, go, go. То есть, понимаешь, что главный вопрос всегда здание, То есть, что, что самое главное в образовании? Это здание. Ну да, с точки зрения По, Потому что что? Потому что здание – это единственное, чем можно управлять. Но ну, да. здание нельзя управлять, я Ну, то есть, да, вот смотри, значит, что, нас, что нас ждет? Что нас ждет? Море хранит молчание. Нас ждет э, следующее восхитительное будущее, если мы на него не повлияем. А именно, ты заходишь в сельскую школу, или в городскую даже, да, как ты говоришь, уже все более серьезно. Ну, еще я снова, говорю, вот есть город а Тулум. Тулум, да, из которого сейчас... Заходишь я, в город Тулум, из которого только что да. приехал в школу. И это не Иркутск. И там уже нет э, живых э, есть. советских педагогов. Есть, есть. И там есть охранник, живой. Да. Там есть уборщица, живая, работа очень дорого стоит. Там есть директор, живой, кто должен нести ответственность, в том числе уголовную. Угу. Значит, там есть зауч. Так, а дальше, класс, там... а дальше ты заходишь в класс, и там есть кто-то и электронная система, а кто-то не обязательно педагог. Так, то есть есть, грубо говоря, человек, который следит за поведением. Вот ну, ты нянечку да? видел, в которая с детьми трех 4 лет работал? Да, видел. Ну теперь возьми нянька такого как бы желательно качка. Ну, естественно, да, да Но... не, не, не как я, по сложению, да, понятно. То есть в да, да. ня... да. нужен нянька. Да, так, нянёк. Ну, и он, Нинёк. значит, следит за порядком, он и они вклеиваются в экран. Да. Там э, происходят лекции кого-то, кого выбрал Минобор. Тебя. Может быть, даже меня, а может быть и нет. Что... Ты, ты, ты будешь у нас на всех экранах Возможно, может быть, а может и нет. а может быть, будут, э, может как, быть как, нам... гл как главный противник ну, онлайн-образования, Допустим, да Но в это время сам я уже буду где-то неподалеку сидеть, видимо, в местах не удаленных, отдаленных, да? а при этом Это я буду транслироваться на экран. Отлично. А э, в классе будут бегать учители, просто смотреть, чтобы они не ошептались слишком громко. Естественно, ни один человек не будет понимать ничего из происходящего, просто не бить места. А Дальше они будут сдавать экзамен, который, естественно, будет ими всеми сдан. Потому что зачем в школе нужны плохие показатели. Нет, Правильно нет, говорю? Нет. нет. нет. Но, ты очень точно упрощаешь. Во-первых, кроме экранов, там есть еще экраны дома. Да. Во-вторых, есть школьные коридоры, в котором они, таки, получат хотя бы часть образования в виде социального взаимодействия. Ну, как на улице. Да, но это в хорошем варианте, если в не В, будет любого. Любого, в, в, в, в любом нет, если они все-таки будут ходить в школу. А они в одно все равно будут ходить Под будут. Да, все хорошо, все да. В-третьих, да. и самое главное, как вы, у тебя же будет другая ситуация. У тебя произойдет чудовищный рост неравенства. По очень простой причине: кто-то сможет себе позволить Ну, по очевидному. А, а кто-то нет. Абсолютно очевидно. Абсолютно. Абсолютно. Все. Да. То и есть мы, если... в этом смысле, конечно же, не будут всем ставить одинаковые цены Оценка будет 2, 5 и 3. 5 да, 3 Понятно, понятно. Все понятно. А... Все, ничего да. больше не надо. А если они это отрефлексируют, они скажут, нет, всем надо ставить 5. Нет, нет, ни в, да в, коем. в коем. А зачем? А, Ты, ну в, да, в, в, любой техни... нет, в любой технической системе и в любой социальной системе так нужен процент людей, принимающих решения. А. Все-таки они... Ну, у собой, тебя есть да? государственная граница. Там, да, я понял. Дом, думаешь, силы. они не самолеты? Вот в тот момент, когда э, мы э, во время э, шестидневной войны как бы, играли на стороне арабов, а не израильтян, да. Да, точка, то почему-то э, наши зенитно-ракетные комплексы очень плохо сбивали израильские самолеты американского mm -hmm. производства. Значит, э, Надо было расследовать. Выяснилось. Вообще-то наши комплексы чудесно сбивают американские самолеты. Но только в том случае, если там будут наши операторы. Потому что у наших операторов было образование и способность при включении 20 лампочек на 20 рычажочках так. включать нужные рычажочки, если загорелась не та лампочка. То есть угу. они были способны двигаться по блок-схеме запуска зенитно-ракетного да -а -а. комплекса. Все понятно. Академик Киршов после этого сделал программу по информатике, которая в 80-х годах была внедрена во, всех, э, во всем Советском Союзе. Но все-таки теперь ты оптимист, да? Потому что ты веришь, что они боятся Нет, нет, свою нет. Да, да, еще раз. Вот, да, есть некоторый системный, понятный эффект. Социальный а -а -а. гомео Ну Никуда ты выйдешь. Гозграница да. останется? Не за наверное, останется. Ну, просто просто вы знаете. Ну как, ну, Леш, ну, это же полезная штука. То есть на ней возникает огромное количество всего. Как бы. То есть у нас гозграница останется, в Китае останется, в Корее останется. То есть, если останется куз границы, если, ну, если останется это, да. то дальше, как бы. Вот здесь просто пример. То есть ну, в этом понятно, смысле оцены но... будет 3-3. Ну, да, да. Все, естественно, все Последний сдадут. вопрос к тебе, чтобы да. не слишком утомлять читателей нашими. Да, гуманцами. мы это против этого будущего. Подожди. Теперь, когда ты ответил на три вопроса ну, да. про прямо сейчас, да. про социальную норму и про твою оценку, как бы куда движется мейнстрим, ответ каков контр-шаг. В чем контрмера? Это последний вопрос. Контрмера – это движение в сторону э, ситуации, когда учитель – это высокооплачиваемая, уважаемая профессия, одна из самых уважаемых в обществе. И когда в дополнение к этим экранам, которые все равно, конечно, возникнут, будет живой, живой человек, который вживую будет разбирать этот материал со школьниками. У меня есть вопрос на засыпку. У нас сейчас каждый школьник там, изучает семь, восемь, девять предметов в ну, каждом классе. <свят> Значит, вопрос. Нужно, чтобы там шесть учителей у него было живых или достаточно, например, одного? Вопрос по двух. Да, я не знаю ответа. Но мне кажется, что... Даже, даже если мы поставим цель, чтобы был один, это уже довольно сложная задача, несовместимая не, не с сегодняшним э, способом. способом. Вот Я поэтому как раз хочу тебе сказать, что вполне возможно, что гипотеза о правильном водителестве ⁇ в том, что нельзя ставить задачу, чтобы обязательно были все, просто она неразрешима. Так. Вот, да, как, ну, в том числе по мотивации, по, по, по куче вещей. Но, может быть, надо ставить задачу, чтобы у каждого хотя бы один, кому можно задать дурацкий вопрос. Который включен в какую-то деятельность, который в состоянии прокомментировать а не только включить э, лекцию. Этот человек должен, получается, разбираться не только в моих лекциях, но в лекциях всех других как... преподавателей. Ну, нет, это ну, гений ну, должен быть. Не-не-не, еще смотри. ответ следующий: так как я не верю, что мы можем дать э, образование уровня классического лицея конца 19 века с тремя мертвыми языками, математикой mm. и ну, вот, все, всем остальным ну, да. массово потому что оно и тогда не было массовым, да, я же подчеркиваю. Подчеркиваю, да. Подчёркиваю, да. Значит, а, то есть не было такого, чтобы оно было массовым. То э, я верю в то, что даже э, знания по одному-двум предметам, ну или по небольшой предметной да, группе, понятно, как, понятно. являются вытягивающими. Тебе может не повезти. У тебя склонность к математике, но у тебя, да, тебя прекрасные учителя литературы. Вот и, и ты как бы будешь в этом смысле страдать. Но условно говоря, даже если в школе будет там, один хороший учитель математики и три как бы, может быть, не очень сильные, да. один хороший учитель математики и три не очень сильные, как бы, ну, да. то вот некое ну, перераспределение, которое получается возможно. хотя бы по одному предмету. Ну, и в этом, ну, в деревне мы это не решим. В деревне у нас в хотя бы один, хотя бы по одному предмету. Понимаешь Понятно, что я говорю. Я вызов. понимаю, но это уже очень серьезный вызов. Уже? Нет. И, это уже вызов несовместимости с сегодняшними решениями. И это означает, что нужно выходить в другой тип подготовки этих людей, в другие типы программ, неважно, такие, как «Учитель для России» или… Ну, то есть, вот, ну да, нет, у нас или, есть или, практики, или, которые или, могут это готовиться. Или, или, или в другое в педобразование, или, или еще в какие-то другие формы, или вообще в институты наставничества, когда mm -hmm. человек является не столько педагогом, mm -hmm. сколько наставником, который делится личным опытом, в состоянии на это как-то отреагировать и готов сам разбираться. То есть, когда… Вполне возможно, что в ближайшие 10 лет один из ответов это в некоторых случаях, это сильные педагоги, в некоторых случаях это учитель для России, в некоторых случаях это какие-то ну, сильные учебные заведения в крупных городах. Но это а, останется. Это это, ну, я, я говорю, что, станция, я, я это, я я говорю, что ни, ни в коем случае не свести да. к этому ответу. То есть, скорее всего, ответы будут разные, и это будет набор ответов. Но может быть где-то это учитель, который учится вместе с учениками, потому что у него есть человеческие качества, и может быть не хватает знаний. Да. Но он может учиться очень негативным. Да, честный может быть, честный это... сельский учитель. И может быть это ответственно. Но он учится не тому, что было написано 50 лет назад, а тому, как это э, можно рассказать сегодня. Вот в вот, вот, вот, чем мне кажется, ключевое. Да возможно. да, возможно, Но это да, это, это нужно, чтобы, чтобы этот ответ даже в такой форме стал возможен. Нужно много изменить. Нужно очень много изменить. Но, но если говорить о целевом образе это хорошо, образ. мне кажется, что дополнение к тому, что существует, что нужно сохранять и усиливать. Один из ответов – это учитель, который учится вместе да. с учениками. А если учителей вдруг как по каким-то чудесным причинам будет больше, так только, только лучше будет. То есть Ты же не будешь возражать. Я, не, будет... я говорю, что да. хотя бы один. Ну, хотя хотя, один хотя бы один надо как национальную цель. Как вот национальную цель, который готов учиться вместе с учениками. Каждый, да, в каждой школе. И, и, тогда, и тогда должна Хочется. быть деятельность, которая их вытаскивает за пределы да, школы. Да, в том числе. да ну вот, вот наша модель, наш ответ. Ну и, так сказать, это ответ совершенно совершенно в принципе понятным просчитываемым бюджетом и в общем понятно откуда этот бюджет можно взять, есть, если сегодняшних э мне кажется, что ситуация проще, как бы денег на БАМ никогда не было финансирование банком возникает только когда принимаешь решение, что да, тебе да. нужен банк. я согласен с тобой да. то есть в, в этом смысле не существует такой штуки, как нужно найти деньги на банк существует решение построить, построить банк. банк вот и тут просто бессмысленно после этого обсуждать вопрос бессмысленно, да. это бессмысленно и здесь 100%. я считаю, что мы находимся в том же поле, как и бессмысленно переходить в поле финансовое сейчас. Вот, на этом я предлагаю стрелять да, и пробить четко Нет. вот эти как бы четыре Да, шага. да, да. Четыре получилось? Четыре. Текущая ситуация. Да, вот. это мы охарактеризовали. Раз. Со социальная норма и отношение к ней. А, описание мейнстрима и ожиданий. И контрответ. Да, в принципе все есть. Да. Спасибо. Спасибо за беседу, Миша. Давай. Удачи в оли Олимпиаде НТИ. Вот, и я, да, я завершу. тебе тем, что на самом деле у нас, есть, э, у нас есть несколько поводов для оптимизма. У нас прекрасная сборная по математике и по многим другим предметам. И мы в, самый, там, в самых первых рядах по э, успехам на соответствующих предметных олимпиадах находимся в мире. И у нас очень много э, локальных проектов типа Sirius, вот, Мишинова и, и очень много чего еще. У нас в интернете много энтузиастов занимается образованием. Так что... А пока мы не смогли победить с нашей программой по всей России, приходите в любой из этих центров, в интернете смотрите все наши лекции и так далее. Вот. Есть ядра деятельности, к да. которым можно присоединяться. И они того уровня, который позволяет выходить намного да, дальше, чем да, те толком. проблемы, которые мы сейчас обсуждали. Совершенно верно. Всем Маткульт привет!